Всем привет! С вами я, Дмитрий Врезко. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Я обожаю ржаной хлеб. Пока жил в России, ел практически один бородинский. В наших краях можно купить хлеб подобного типа только в русских магазинах. Во-первых, продается он замороженным замороженном виде, а не свежий. Во-вторых, непропорционально дорог, я считаю. И в-третьих, качество откровенно хромает, поэтому я начал печь ржаной хлеб самостоятельно. Начал, конечно, с классических гостовских рецептов бородинского и рижского, но уж больно они не по времени затратные получаются. Там весь процесс растягивается на 28, а то и 36 часов, причем каждые 4-6 часов нужно определенные манипуляции с тестом производить. В результате я подогнал рецептуру под свои временные возможности и под свой вкус. Хлеб я выпекаю на закладке спонтанного брожения по методу профессора Сарычева. Кормлю ее один-два раза в неделю. Все подробности и кормления и выведения этой закладки я чуть позже сообщу. А сейчас начну процесс. Итак, на часах. 9 часов вечера. Закваску я достал из холодильника где-то три часа назад, чтобы она отогрелась, взбодрилась немного. Вот так она выглядит. Мне надо отложить примерно столовую ложку для хлеба. Остаток. Здесь примерно, наверное, чайная ложка, может, полторы. осталось, Станут основой для следующей партии закваски. Обожаю. Так, приятный запах такой кисленького молочка, что ли. Добавляю сюда 30 граммов ржаной цельнозерновой муки, 30 миллилитров воды и перемешиваю до однородности. Все, на этом процесс кормления завершен. Закрой пищевой пленкой и оставлю на час при комнатной температуре. Это чтобы она успела ожить, а затем уберу ее в холодильник. Кормить ее нужно будет не раньше, чем через 3 дня, но не позже, чем через неделю, иначе перекисает. Вот так она у меня и живет. Теперь разберемся с закваской для завтрашнего хлеба. 150 миллилитров воды комнатной температуры и размешать более-менее, без фанатизма, просто чтобы она легче потом с мукой смешивалась, эта смесь. И теперь 150 граммов муки, ржаной цельнозерновой. И вот сейчас размешиваю до однородности. Все, эту посудину нужно оставить при комнатной температуре на ночь, продолжу с ней заниматься уже утром. Тоже надо накрыть пленкой, чтобы не пересыхало ничего. И еще одна процедура на сегодня. Можно воспользоваться ржаным солодом. Мне удобнее пользоваться концентратом квасного сусла. Это, собственно говоря, вытяжка из ржаного солода и есть. Вот такой пакетик. Смотрите, очень густой он по составу. Чтобы можно из него было что-то выдавить, разогревая его в микроволновке. 10-15 секунд ему и хватит. Смотрите, как надулся. Сюда же 150 миллилитров крутого кипятка. И столовую ложку патоки. Очень сложно было ее найти. Объездил кучу магазинов, нашел только у англичан. Можно, конечно, и медом заменить, но у патоки очень характерный вкус. И любые замены однозначно приведут к изменению вкуса готового хлеба. Не факт, что это будет хуже. Попробуйте и меняйте все на свой вкус. И сейчас в этом самом крутом кипятке нужно заварить муку. По порции те же самые. 150 граммов муки на 150 граммов кипятка. А да, чуть не забыл сразу. Нужно и молотый тмин, и молотый кориандр сюда добавить. По чайной ложке того и другого. На сегодня все процессы завершены. Заварку тоже надо накрыть, чтобы не пересыхало, и можно заниматься своими делами. Встретимся завтра. И снова здравствуйте, или вернее доброе утро. Продолжаем разговор. Сейчас надо замесить опару. Для чего смешать все? То есть добавить 150 граммов воды, примерно 1 грамм свежих дрожжей или полграмма сухих. Еще 100 граммов пшеничной муки высшего сорта и 150 граммов муки ржаной. Но уже не сеяли, как вчера, а цельнозерновой перемешать до однородности. Если готовить совсем без дрожжей, то, во-первых, время подъема увеличится практически вдвое, но и так 4-6 часов занимает. Вот, представляете, 8-12. К тому же и хлеб готовый и получится слишком кислый. Потому что закваска – это симбиоз диких дрожжей и молочно-кислых бактерий, они норовят все тесто молочной кислотой заполнить. Поэтому я предпочитаю дело немного ускорить. Все, опару надо оставить вызревать при температуре 27-30 градусов на 4-6 часов до вызревания. Этот момент очень легко отследить. Апар сначала будет подниматься такой шапкой, а потом середина начнет проседать. Вот момент проседания этой середины опары и есть момент созревания. Естественно, нужно накрыть ее, чтобы не пересыхало. Хочу сегодня на тостах из ржаного хлеба смонтировать закуску из куриной печени с грибами. А вообще, на быстро готовится относительно, конечно, но лучше я с утра всем этим займусь по холодку, днем жарко будет. А пока про заказку расскажу. Выращивание по методу профессора Сарычева длится 5-6 дней. Процесс очень простой. Каждые 12 часов, то есть утром и вечером, делаем подкормку и все. Для простоты я весь процесс выведения закваски в таблицу распишу. Показывать не буду. Что там показывать? Добавил муки воды, перемешал и все. Вообще короткие без плодокваском. Их можно условно разделить на две группы. Спонтанное образование в них непостоянный бактериально-дрожжевой состав и производственные, в них уже установившийся состав дрожжей, бактерий, которые образуются в результате того, что мы ведем с определенной частотой процесс подкормки, определенную влажность соблюдаем и определенную температуру. В случае домашнего использования мы сначала выводим заказку спонтанного брожения, а затем, благодаря установившимся вот у вас лично дома циклу регулярности кормления, температурным режимом, при которой оно у вас живет, вот это спонтанное брожение заказка превращается постепенно в производственную, ну, потому что у разных штаммов бактерий и дрожжей свои предпочтительные условия содержания. И вы, навязывая этому дрожжево-бактериальному общежитию свои условия по температуре, по частоте кормления, как вам удобно это сделать, создаете условия оптимальной жизнедеятельности именно для какой-то определенной группы бактерий и дрожжей, а все остальные, соответственно, погибают. Именно поэтому, кстати, вот эти разговоры про бездрожжевой хлеб, который мы выращиваем на закваске, мы ведем, это глупость несусветная. Любая закваска содержит дрожжи. Другой разговор, что вы без микробиологической лаборатории никогда не выясните, какой именно из видов дрожжей в вашей закваске живет. Их вообще полторы тысячи видов. Так что в магазине вы покупаете один вид, совершенно определенный вид дрожжей и выращенный на производстве, а дома готовите по принципу, что выросло, то выросло. Ну и закваски, кроме дрожжей, еще и культура молочно-кислой бактерий присутствуют. именно благодаря им приобретает хлеб на закваске такой классный вкус и аромат. про закладку рассказывал, тут с подготовкой для паштета закончил. Надо все это слегка поджарить, а потом уже можно и куриную печенку добавлять. Важно печень всю проверить. Очень часто продается плохо очищенная, ну там, желчь испачканная. Все это безобразие отрезать и выбросить. Тут очень важно, на мой вкус, печень не пересушить. Чуть-чуть передержали, и все, уже не то будет. Поэтому периодически разрезаю очередной кусочек печени и смотрю, как только розовый цвет исчез, значит, надо снимать с огня. Ну что, остается все блендировать, приправить солью, перцем, мускатным орехом, добавить сливочного масла и сливок для мягкости вкуса. Да, масло сливочное надо добавлять во всю эту пасту не раньше, чем оно остынет, хотя бы до комнатной температуры. И если прямо сейчас в горячую положить сливочное масло, оно мгновенно растает, и потом при остывании, в том же самом холодильнике, соберется такими крупинками. Это не очень хорошая консистенция получится у вашего паштета, короче. Так что не спешите. Все, жду остывания. Да. Обожаю портеты. Отлично. Сливочный, сладковатый из-за и лука. С ярким ароматом грибов. И перец. Я люблю, когда перец попадается на зуб такими маленькими кусочками перчинками. Поэтому добавляю именно крупный такой, а не молотый в труху. когда не только горечь, но вот еще такие маленькие взрыв вкус получаются. Это супер. Короче, все. Его я сейчас остужу до конца уже при комнатной температуре и уберу в холодильник. И можно расслабляться. Очередной длительный этап прошел. Опара созрела, можно замешивать тесто. А с тестом все гораздо быстрее, чем со всеми остальными этапами. Соль, вода, мед и мука ржаная, сеяная. И перемешать. Обожаю ржаной хлеб. Вот ненавижу возиться с ржаным тестом. Оно всегда чудовищно липкое, похоже на пластилин какой-то. Насколько удобнее возиться с тестом на пшеничной муке. Вот с ним прям красота. Хорошо, что вот это вот вымешивать долго не надо. Только до однородности смешал и все. Оставлю его на час-полтора и можно будет формовать хлеб. Указанного в рецепте количества продуктов я формую две булки. И немного теста надо оставить в чашке, это для обмазки будущих хлебов. Чтобы поверхность после выпечки осталась такая гладкая и красивая, их нужно старательно обмазать вот этим ржаным молочком или ржаным кисельком. Молочком, наверное, все же. Немного воды к остаткам теста и смешать. Поверхность их в помещении быстро пересыхает. В ржаной муке почти нет глютена, поэтому пористость сверху такая некрасивая получается, если не загладить. Аккуратными, такими нежными движениями надо все затереть. Растойку, а это обязательный этап, проводим при температуре 26-30 градусов в течение 70-75 минут. Не спешите. За это время пару раз процедура маски надо повторить. Эти промежуточные маски показывать не буду, чтобы ролик не затягивать. Уже, кстати, можно греть духовку. Температуру 265 градусов. Выпекать я буду на камне, но таких хлеба можно и в форме выпекать, если у вас камня нет. Смотрите, как подошел. Начинаем маска, чтобы в печь хлеб мокрый попал. Обязательно воды внутрь. Если у вас нижние тены открыты, то можно из пульверизатора водички стенки обрызгать. Выпекаю так 7-8 минут при температуре 265 градусов, потом понижаю до 190 и держу еще примерно 30 минут. Хлеб пока горячий, чтобы совсем уж красивый был, нужно, пока не остыл, смазать его крахмальным кисельком. Чайную ложку кукурузного крахмала, воды немного, нагреть до кипения, и все готово. Есть его нужно после полного остывания. Сейчас, пока еще не вся влага изнутри ушла, и срез, если сейчас резать, будет некрасивым. Но мне уже не терпится. Давайте так, сейчас я закуску прямо на этом хлеб приготовлю, а затем еще и завтра досниму, если вспомню. Этот паштет буду на ржаных тостах подавать. Так, ну и с какого начать, как вы думаете, с огурцом или с помидоркой? Наверное, с огурцом. Вкусненько, но огурец, знаете, он такой слишком нейтральный, поэтому нет... С огурцом не смысла делать. Так, а с помидоркой, с черри. М -м -м. Да, с помидоркой лучше. М -м -м -м -м. Так, ну это были тосты. На что касается самого хлеба, дядька, я отрежу ломтик. Такой вот. И вот этот. Сейчас вам скажу. Вот, вот эта кислота в хлебе присутствует, это как раз-таки заслуга закваски. Он кисленький. А. Он очень классно по вкусу. Весь пропитан тмином и кориандром. И сладость присутствует. И сладость заварного теста, и сладость патоки, и сладость меда. Классная штука. Люблю ржаной хлеб. Прям вот люблю, нравится мне. Несмотря на то, что долго его готовить... Весь день, как привязанный, в день выпечки, получается, сидишь. Но если и так, и так в этот день дома сидеть, почему не приготовить, да? Короче, если вам интересно, делайте по этому рецепту. И можно настраивать рецепт от себя. Увеличивать, уменьшать количество сахара. Добавлять, либо не выдавлять мед. Добавлять патоку или не добавлять. На мой вкус добавлять. И пропорции между ржаной и мукой цельнозерновой, и э, ржаной, э, сеянной мукой тоже можно менять. А, мне больше нравится, когда вот это вот цельнозерновой побольше. На этом позвольте закончить. Огромное спасибо за компанию, спасибо за лайки, за дизлайки, за репосты. А, не забудьте нажать колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Подписывайтесь на канал. Всем пока!